Не бывает глупой берегини, это невозможно физически. Берегиня это всегда образованная женщина, у которой тотальная связь сердца с ее умом и при этом это становится разумом. Это разумная женщина, разумная, разом, разом, понимаете? Просто ум в этом процессе не главный. Это важно. Он не генеральный директор. Он исполнитель, реализатор, помощник, соратник, партнер, союзник в этом процессе. Нам очень важно это в себе, знаете, закрепить как базовая концепция, как базовая конструкция, закрепить, заякорить, просто вот вколотить в свою головушку, потому что образование нам с вами давали в Советском Союзе, и оно совершенно не основано на вот-вот том, что я сегодня рассказываю. Можно сказать, противоположно. То есть мы со своими программами товарищей и бабок парасок которые я сама, я сильная, я могу, и так далее, и, и глупые считались, как говорится, неправильными людьми. И, над, и надо было женщине быть, как бы это сказать, умной, умной. Да? Вот. Умной не значит разумной. Умная очень часто не слышит свое сердце. Вот я просто такая была, я очень хорошо понимаю, о чем я говорю. Три высших образования, умение интегралы рассчитывать да, и классно составлять бюджеты и дебеты с кредитом, не делали меня разумной, и, соответственно, не делали меня интуитивной, не делали меня здоровой, не делали меня счастливой. И в целом не делали меня женщиной. То есть это такое ОНО, некое ОНО.